Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Ребятки всех с праздником! Спасибо, друзья. Одиннадцать. наши воспитатели Одиннадцать. Одиннадцать. Какие вы все красивые! Ребята, мы еще раз поздравляем! Счастья, здоровья и самое главное! Удачи, сдачи, экзаменов!